Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня я взяла такую тему Война или мир с ней. Правда интересно, что будет дальше? Это для тех экспрессивных людей, неважно, мужчина вы или сейчас смотрите, которые пылки, да, которые страстные и Могут легко поссориться повздорить даже по какой-то мелочи, а потом не знать, что будет дальше. Таких у меня на канале оказалось много, поэтому для вас я сегодня разработала авторский расклад. Я его выполню на двух колодах. Сегодня у меня будет задействована впервые романтическое таро, и э, любимая ваше таро Магия наслаждений. Ну что ж. Погружаемся в ваше внутреннее «я». Расслабляемся сначала, конечно же. Можем выпить какой-то согревающий напиток. да, И начинаете мысленно погружаться туда, где только ваше пространство. Берите с собой вашу женщину. вас там сейчас только двое. Я начинаю концентрироваться и выкладывать. А вы наслаждаетесь этим процессом. Ну что ж, я закончила. Могу вам сказать сейчас такой как бы небольшой вердикт уже, да, что наоборот у меня вышел старший аркан, отшельник. Ну что ж, это серьезный старший аркан. Он мне указывает на ваше, так как я на вас сейчас смотрю, да молодые люди, он мне указывает на ваше сейчас состояние, что такое отшельник, энергия отшельника это когда человек очень углублен в себя, он пытается осознать свою жизнь, даже можно сказать больше чем отношения да, с кем бы то ни было, а именно вот к чему привела вот эта ситуация в его жизни, да, предыдущая, сопоставить, то есть это такое, ну как бы добровольное одиночество, уход в себя, но только добровольное, да? когда человек хочет понять, возможно, обнулить что-то в своей судьбе, и такие энергии я сейчас чувствую, Хочет понять, куда ему двигаться дальше. А так как эта карта у нас из колоды Магия наслаждений, то есть это чувственный план. Ведь э, основной вопрос война или мир с ней, да, дальше, то понятно, что этот расклад э, на конфликтность, да, вашу, я могу сказать, что вы глубоко задумываетесь: а почему, почему вот все гладко не идет с ней, да? И вы правильно делаете. Это великий аркан. Это говорит о том, что вы дошли до той позиции понимания себя, желания сделать отношения глубже, яснее, как бы, да, прекрасней. Я могу вас похвалить. Большинство из вас очень э, достойные мужчины, мужчины, которые думают и мыслят сердцем уже не только головой, эгоизмом и чем-то еще, да, но ну, мы понимаем, о чем он, да, но еще думают и о втором человеке, который, возможно, тоже переживает не лучшие времена, поэтому я могу сказать наобороте прекрасная карта и характеризует она вас. Вот такой вот сразу, сразу решила вам сделать комплимент. Ну что ж, начинаю открывать карты этого расклада. Здесь у меня выложены позиции центральные, да, что сейчас между вами, позиции прошлого, ее и ваша и позиции будущего. Я буду открывать, да, входить в эту энергию. Мне понадобится какое-то время. Вы пока просто расслабьтесь чтобы я могла полностью понять вашу ситуацию вдвоем. Удивительный расклад. Он мне очень много говорит о ваших настоящих чувствах, причем взаимных. Я также вижу ваш характер в будущем. И то, что сейчас я вижу, меня потрясло. Очень много старших арканов, и они бесподобны. Также я вижу позицию будущего. Она тоже великолепна. Расклад очень положительный. Вы знаете, я редко, редко вижу счастливые расклады. Этот расклад я могу назвать счастливым. Так что те, кто меня смотрит, знаете, энергия Вселенной выдает вам эту энергию счастья. Но здесь очень важно, это в раскладе я объясню потом, где именно, очень важно, чтобы вы, чтобы вы понимали, где можно упустить упустить это счастье, да, в какой момент, где нельзя сворачивать с этой колеи в вашей жизни. Ну что ж, центральные карты, смотрите, ваша позиция девятка чаш, что такое девятка чаш, миллион раз было проговорено на моих видео, но я повторюсь, это карта бесконечной гармонии любви перетекание энергии от нее к нему и от него к ней без потерь. Да? То есть если вы сейчас если вы сейчас вместе, то эта карта говорит о том, да вот допустим вы просто смотрите этот расклад у вас все хорошо. эта карта говорит о том, что ваши отношения таковы и они останутся таковыми на долгое долгое время. Вот такая энергетика этой карты. Вы нашли друг друга и принадлежите друг другу по праву. Вы не просто любовники, либо там супруги, сейчас вообще речь не о статусе. Вы родственные души, которые любят во вселенной. Вы любимые люди. Сердца, которые движутся, да, движутся в одном направлении которые бьются в одном темпоритме. Вы самые-самые две близкие души на земле друг для друга. Что такое девятка чаш? Запомните это, да? Под этой картой я вижу шестерку чаш. Эта карта дает мне понять, да, эта карта, кстати, новой колоды, романтическая тороп Очень красивая колода, сделана в Италии. Старинная колода здесь изображены персонажи прошлых веков так вот эта карта дает мне понять что вы потеряли это поэтому вы смотрите этот расклад который называется война и мир что же дальше с ней вы потеряли эти чувства вы просто вспоминаете об этой девятке чаш к сожалению но я могу сказать что вы вспоминаете, почему... Вот сейчас я даже причину чувствую. Почему? Потому что у вас была двойственность. Вы не приняли решение о э, вашей двойственности. Вы не смогли э, выбрать. Был э, закон, э, как вам сказать... Вы не хотели принимать решение о каком-то выборе. У каждого это свое... Да, может быть, кто-то не хотел жениться, может быть, кто-то не хотел с кем-то разводиться, может быть, кто-то не хотел брать ответственность за ребенка, не своего брака, да. У каждого здесь миллион ситуаций. И я говорю только вопрос, почему это произошло, причина. У вас была двойственность, а то и тройственность да, выбора, к сожалению. И многие из вас не очень ценили эти отношения находясь в них то есть было какая-то элемент вами допущен скажем так легкомысленности ухода из отношений у некоторых из вас да у некоторых когда люди выходили из них не думая о последствиях но потом об этом пожалели на данный момент это выглядит так но изначально у вас была девятка чаш. Вот в такой позиции сейчас вы себя находите. Это касается как мужчин, так и женщин. Но обращаюсь я традиционно к своим дорогим мужчинам, потому что большая часть подписчиков у меня мужчины. Ну что ж, смотрим ваше прошлое. Да, действительно, ваша женщина – это королева Пентакли. Это очень ценный человек в вашей жизни. И еще под этой картой четверка кубков. Это были стабильные отношения. Очень стабильные в чувствах. Вы а, сразу, когда познакомились, очень много друг для друга стали значить. Вы сразу стали ощущать, а, что этот человек не прост, неспроста мне дан. Неспроста это знакомство произошло. Вот об этом, да, эта карта. В, в чувственном плане а, вы этой женщине отдавали всего себя. Если у вас была близость, вы лелеяли эту женщину, вы практически носили ее на руках. Но, к сожалению, после этого произошла ситуация, о которой я сказала ранее. Но изначально ваши чувства были глубоки и огромны. Вот это говорят карты. И еще, в самом начале у вас был юношеский порыв. по жезлов. Когда вы только-только познакомились, вы ощутили невероятный прилив адреналина. Пожезлов очень часто выходит в микроскладов. И я рассказываю, что это новизна в отношениях, когда люди когда люди настолько хотят друг друга, что они забывают даже о том, что есть обязательства, есть какие-то, ну, есть работа, да, есть другая жизнь, они поглощены друг другом. Вот об этом эта карта. И да, под ней выпадает опять-таки по жезлов. двойная карта, выходит два раза. Что еще раз дает мне понять, в двух колодах выходит двойная карта, что со стороны женщины. Было равноценное чувство к вам два пожар жезлов это было на момент знакомства понимаете да это было чувство невероятного ну такой бешеной влюбленности физической влюбленности влюбленности родственных душ влюбленности возможно вы поняли, что вы друг для друга нечто больше, чем просто мужчина и женщина. Вам интересно стало друг с другом очень сильно. Это видно по всем этим картам. Чувственный уровень здесь зашкаливает. Опять-таки, постоянно выходят у меня пажи жезлов. а Говорит о том, что меня смотрят мои подписчики, постоянные. И второе говорит о том, что очень у многих эта ситуация она проигрывается со стопроцентной вероятностью. Итак, война и мир, да? Что между вами? Вот была между вами не просто мир, между вами было огромное чувство бешеного такого порыва быть всегда вместе. По карте мир старшего аркана 2, да, 21, это заключительная, да, вот карта арканов. Между вами не просто мир, между вами, мир, который крутится только для вас. Понимаете? Вот об этом карта. Две карты пажи жезлов Но ну, это было в прошлом, повторюсь. да. Что мы смотрим в будущем? А в будущем <смех> я вижу, что когда вы осознаете по карте отшельник, в которой вы сейчас находитесь, продумайте все свои... Возможно, в прошлом а, по шестерке чаш не очень хорошие, ситуационные, да, у кого что, развилочки в отношениях, вы поймете, что вы, оказывается, и не враждовали. И война и мир трансформируются между вами как, как тема, допустим, любовь в разлуке, либо любовь на расстоянии. Либо любовь на паузе, потому что отшельник. Понимаете, да, теперь, почему отшельник? И в будущем что мы видим? Вы император, а она императрица. В это сложно поверить. Но это две карты старшего аркана, которые означают две верхушки власти. Второго, да, император. Это выше, чем мужской. И выше, чем женщина императрица. То есть вы для нее главный мужчина в будущем. А она для вас главная женщина. О какой же войне может идти речь? Конечно, здесь мир. Здесь не просто мир. Здесь удивительное ощущение гармонии. Но это будущее. Вам ничего не угрожает. Здесь нет чужих людей. Здесь нет других карт двора. Здесь есть только вы. И между вами нет больше ничего. Понимаете, да? Но сейчас вы находитесь в карте, в энергиях карты Отшельник. Для того, чтобы вам выйти, молодой человек, из этой карты, либо юная леди, которая сейчас меня смотрит, вам нужно осознать ваш пройденный путь, сделать выводы о своей жизни и о взаимоотношениях убрать какие-то преграды между вами, вынести урок из всего того, что было, да, и с новой энергией обнуления связаться с вашим любимым человеком, чтобы стать императором и обнять свою императрицу. Вот об этом этот расклад. И на позиции долгого, да, длительного союза что мы видим дальше? Карта Верховная Жрица, карта Мудрости и карта Восьмерки Жезлов. Восьмерка Жезлов – это карта скорости, это карта высших сил одобрения, это карта помощи высших сил, это карта а, вашего невероятного взлета, взлета, понимаете? в чувственной сфере даже, так как мы смотрим здесь чувственную сферу, вам пока это не открыто по Верховной Жрице, вы пока этого не ощущаете, но оно и понятно, вы сейчас в разлуке, но ведь это все в будущем, и это все возможно, и это для вас будет открытием, потому что Верховная Жрица указывает на те знания, которые сейчас для вас скрыты, а скрыты они только потому, что вы находитесь еще раз повторюсь в энергии Отшельника Отшельник это человек, который вынужденно заковал себя сам, сам в энергию одиночества для того, чтобы что-то переосмыслить, либо что-то предпринять запланировать навести какие-то мосты что-то узнать здесь карта о том что вы хотите принести в свою жизнь что-то новое, осознанное. И об этом же карта Верховная Жрица. А для чего вы это хотите сделать? Чтобы стать императором, я вас очень хорошо понимаю. Для того, чтобы стать императором, нужно очень много чего уметь и знать. Так что, молодой человек, я вас поздравляю. Это очень счастливый расклад. Он говорит о том, что вы не просто им станете, вы приобретете огромную силу, силу своей жизни на то, чтобы быть для себя, для себя, величайшей душой, величайшим магом, человеком, который никогда не пойдет на уступки со своим эго, никогда не сделает самому себе больно, никогда не предаст самого себя. Ну а если он не предаст самого себя, то он и не будет воевать со своей любимой императрицей. Это же и так понятно. Поэтому те, кто сейчас эзотерически находит себя в состоянии слез, это очень глупое занятие. Отшельник не о слезах, не о том, что ты себя жалеешь. Нет. Отшельник – это карта мудрости, осознанного, осознанного учения, осознанного проникновения что такое глубинность бытия что такое жизнь что такое отношение куда я двигаюсь чего я хочу какие мои намерения и каким я себя вижу в будущем вот об этом карта отшельник я очень была рада помочь вам осознать свой путь увидеть его здесь это очень важно, это безумно важно понимать, в какой точке сейчас, в каких энергиях находится твоя душа. Если ты понимаешь, что эти энергии верны, ты не будешь беспокоиться, а в спокойное сердце – это залог того, что твое, во-первых, здоровье будет крепким, а самое главное, любимый человек к тебе притянется с еще большей силой, о которой ты мечтаешь. Нет никакой войны, да ее и не было. Есть мир, и этот мир прекрасен, потому что он между вами. Я вас очень люблю, обнимаю, и мое сердце, как всегда, дышит с вами в вонесом. До свидания. Пишите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пишите свои чудесные встречи, описывайте своих любимых, я за вас безумно радуюсь. И знаете, нет ничего прекрасней любви на этом свете. Как всегда, я была с вами рядышком в самые трудные периоды. А сейчас эти периоды у многих из вас подходят к логическому завершению. Вы постепенно становитесь сами для себя императорами. Входите в эти энергии, они прекрасны. Всего вам доброго. До встречи.